Здравствуйте, друзья! С вами Алексей Третьяков. И сегодня я хочу вам рассказать о своей стратегии заработка, которой сегодняшнего дня мне очень выгодно поделиться с вами. Почему выгодно, расскажу в конце видео. Поэтому, если вам действительно хочется зарабатывать от 25 до 100 и более тысяч рублей в день, то досмотрите это видео до конца, потому что я заинтересован в том, чтобы вы начали зарабатывать как можно скорее. Итак, начнем. Уверен, что каждый из вас периодически пользуется обменом валют. Например, вы меняете рубли на доллары или доллары на рубли. В общем, меняете одну валюту на другую. Еще, скорее всего, вы замечали, что в разных обменниках всегда разные курсы обмена. Где-то больше, где-то меньше. Вот в этой разнице скрыты огромные, просто гигантские деньги. Потому что можно купить валюту дешевле в одном обменнике, затем продать ее дороже в другом обменнике и заработать в принципе, на этом. И так можно делать множество раз даже в течение дня. Я покажу как можно зарабатывать от 25 до 100 тысяч и более рублей в день на разнице курсов обменов валют без стартового капитала и без необходимости искать выгодный курс обмена самостоятельно. Все уже сделано за вас. Данный сервис это система поиска так называемых вилок, другими словами разветвлений курса валют. Вилкой называют ситуацией, когда купив валюту в одном обменнике, мы можем за счет разницы в курсе продать ее в другом обменнике дороже, чем купили в первом. Сервис анализирует в реальном времени курсы валют и другие параметры на различных онлайн обменниках и предоставляет эту информацию по IPI. Давайте я лучше покажу на примере. Давайте зарегистрируемся. Здесь нам нужно указать свое имя, логин и пароль. Указываем и нажимаем «Зарегистрироваться». Сразу после регистрации у нас просят подключить ключ IPI. Нажимаем «Подключить». А теперь ждем завершения синхронизации с IPI. Синхронизация завершена. Нажимаем «Продолжить» и начинается поиск предложений. Данные предложения – это и есть вышеупомянутые вилки, то есть выгодная для нас с вами разница между курсами, которые система находит автоматически. А вот система нашла нам несколько текущих предложений, на которых можно заработать. Предложения, как видите, существуют недолго, и они все время разные. У каждого предложения есть направление обмена, курс, цена выкупа. Но самое главное – это сумма дохода, которую можно получить в выкупе в данное предложение. Для удобства максимальный процент дохода у данного предложения указан в названии. А вот, например, здесь можно получить до 1034% дохода, то есть выкупив данное предложение за 2900 рублей, мы можем получить до 30 тысяч дохода. А вот кто-то, кстати, выкупил предложение за 2 900. А сразу говорю, чем дороже цена выкупа, тем процент дохода больше, и чем быстрее вы выкупите предложение, тем больше будет доход. Для того, чтобы предложение закрепилось за вами, нужно нажать кнопку «Выкупить» до того, как закончится время. Затем нужно по возможности быстрее оплатить предложение, чтобы получить максимальный доход. Желательно оплачивать в течение 5 минут с момента нажатия кнопки «Выкупить». Если вы не успели выкупить ни одного предложения за отведенное время, то необходимо повторить поиск предложений, чтобы система нашла новые. А давайте приобретем самое недорогое из доступных предложений, а затем самое дорогое и сравним в чем разница. А можем получить до 268% дохода, то есть до 670 рублей. Нажимаем выкупить, открывается форма оплаты, указывайте свое имя и имейл. Нажимаем «Перейти к оплате», заполняем данные карты, нажимаем «Оплатить», вводим код, нажимаем «Подтвердить». Операция в обработке. Видим, что сделка прошла успешно, и мы получили 603 рубля дохода. Значит, мы заплатили 250 рублей, а получили 603 рубля. Как видите, срок предложений истек. Просят обновить список. Нажимаем «Продолжить». И снова после текущих предложений». Идет поиск предложений. Так, вот система нашла нам предложение. И давайте на этот раз приобретем самое дорогое предложение и сравним. Вот здесь нашло за 2500 рублей. Давайте приобретем его. Тут обещают нам доход до 1000%. Нажимаем «Выкупить». Открывается форма оплаты. Вводим э, ваше имя и email. Нажимаем «Перейти к оплате». А заполняем данные карты. А нажимаем «Оплатить». Вводим код из SMS. Нажимаем «Подтвердить». «Операция в обработке». И мы снова видим, что сделка прошла успешно, и доход за эту сделку составил 18 320 рублей, а значит при вложенных половиной тысячи это почти в 7,5 раз больше вложенных средств. И как видите, сделка с более высокой стоимостью оказалась более выгодной. Также в редких случаях может произойти ситуация, когда за время, пока вы оплачиваете сделку, происходит неожиданный скачок курса, и вы можете заработать даже больше, чем указано при покупке сделки. А сейчас я покажу скриншот одного из пользователей. Значит, у него при завершении сделки, по которой максимальный доход был 30 тысяч рублей, доход составил 61 500 рублей за счет скачка курса. Значит, такие скачки происходят из-за каких-то важных событий в мире, ну, например, открытие нового банка, продажа крупной компании ну, или что-то подобное. И вот тогда в течение нескольких минут высока вероятность повторного скачка. И для максимального заработка рекомендуется повторить сделку по данному направлению. Для этого есть кнопка «Повторить направление». Нажав ее, вы сможете оформить данную сделку повторно. И таким образом можно зарабатывать гораздо больше, чем обычно. Давайте вернемся в личный кабинет. Я покажу вам, как работает вывод средств, заработанных на сервисе. Нажимаем «Продолжить», снова «Продолжить». Список предложений можно будет обновить позже. Мы видим, что на балансе к выводу у нас доступно 18 923 рубля. Нажимаем кнопку «Вывод». Открывается окно вывода средств. Здесь просят выбрать платежную систему. Доступна банковская карта и другие электронные платежные системы. Мне удобно на банковскую карту выводить. Я указываю свой номер карты и указываю сумму к выплате. Нажимаем «Заказать выплату». Идет обработка платежа. И видим, что выплата в размере 18 923 рубля успешно отправлена на указанные реквизиты. Выплаты обычно приходят в течение минуты. Сейчас покажу свой телефон. А Я сегодня уже две выплаты заказывал ждем третью так вот и она пришла выплата 18 923 рубля в точности как и заказывали как видите все работает и теперь я объясню причину почему я делюсь с вами информацией об этом сервисе ведь если он такой хороший так хорошо работает зачем мне кому-то об этом рассказывать все очень просто я являюсь автором и создателем этого сервиса именно поэтому я делюсь им с вами. Долгое время я зарабатывал на разнице курсов обмена валюты, ну, скажем так, вручную. То есть я вручную покупал валюту в одном обменнике, продавал ее в другом обменнике и таким образом зарабатывал. Естественно, это было неудобно, и поэтому я нанял несколько профессиональных программистов, и мы вместе написали этот сервис. И с каждой совершенной вами сделки наш сервис тоже зарабатывает. Поэтому мне и выгодно, чтобы вы зарабатывали как можно больше, потому что от этого зависит заработок сервиса. Сейчас регистрация на сервисе бесплатная, поэтому пользуйтесь. Возможно, в скором времени регистрацию мы закроем, но пока она открыта, вы можете пользоваться сервисом и зарабатывать. Пока.